Нам машинки помогают. Книга из серии "Подбирай картинки". Какие машинки ездят по дорогам, какие плавают по волнам, а какие летают в небе. Об этом малышу знает, подбирая картинки и совмещая яркие странички. Также в этой книге можно послушать стихи. Вот машина легковая, ей водитель управляет, за дорогой он следит, если нужно. За вагончиком вагон, поезд прибыл на берон. Он по долго чал и колесами стучал.